Всем здравствуйте. Сейчас покажу, как пользоваться FM-сканом. До этого выбираем любой диапазон. Ну, давайте FM. Неудобнее будет карты определить. Вот, map. Окей. И наводим на любой регион, на абсолютно любой регион... Ну давайте пусть будет не Орел, а, например, Липецк. Нет, Рязань, Рязань. Хочу узнать радиостанции с Рязани. Сейчас, сейчас приближу. Ну давайте. Улица Свободы. Мне кажется, будет самое оптимальное. Вот. Вот так вот. Теперь это Frequency List, то бишь лист частот, если переводить с английского. Вот. Запомнила дело это Рязань Атеюшки. Вот. Посмотрите, вот все радиостанции, все разные параметры. Вот. Частота RDS и название расстояние от вышки. Э, азимут антенны э, Децибелы И так далее Мощность передачка, Там все есть Поляризация И самый главный параметр Без которого никто не может обойтись Это моно и стерео Конечно Как же мы обойдемся без этого Вот, если буковка М стоит То это моно Если С стоит, то это стерео но только, правда, не во всех радиостанциях стоит. Но только, если пустые окоски то это не говорит о том, что это моно. Это говорит о том, что, как бы, ну, не уследили, как бы, неизвестно, и про промониторили, и так далее. Вот. Вот вот так вот наведем модулейшн. моно стерео digital утилити Вот. Для FM-радио только применяется... Моноистерию. Долби там не бывает. Вот, вот это самый главный параметр. Он, наверное, главнее всех. Это моно-истерео. моноистерию, моноистерию. Ну, конечно, суть не в этом. Вот, Я вам всем показал, как пользоваться. Ой. Еще не все. Еще пока что не спешим прощаться. Можно определить по странам. По странам. Ну, давайте. Ну, Польшу Нашего врага Ну, например, вот это Вот, смотрите Вот, все польские радиостанции И все они вещают с дерева Это самый главный параметр Самый главный Ну, давайте К родине, Россия Ну, давайте, давайте Выберем маяк Всеми любимый вот смотрите, там не, но, не во всех записано стерео Мона, но ничего страшного. Вот тут вот, вот, крутим вниз. О, в одном городе вещает Мона, это старый Оскал. Но это не обозначает, что в одном городе вещает, там может быть их несколько, просто они не указаны. Ну ладно, бог с ней. В принципе, моноистерия хоть и главный параметр, но незначительный. Самое главное, частоты знать, города, расстояние, азимуты, мощность. А вот моноистерия, ну, пусть, ну, ка бы, любители, как бы, гоняются. Еще один параметр. Частоты. Я могу выбрать любую частоту. Ну, давайте родную, 99,2. Так, могу. Так. Могу Северную Америку выбрать, Южную Америку, Африку, Азию. Спарадик могу выбрать. Ну, давайте, ну, Европу. Вот, нажимаем лист. И мы видим все радиостанции. Вот, Радио России, Радио Маяк наш Орловский. Радио России, Татарстан, Тверь, Камеди, Европа Плюс. еще один Татарстан. И так далее. Там не только российские, но и прозападные западные радиостанции. Ну а счет, вот, это вообще универсальнейший сайт. То бишь я вообще рекомендую его посетить. Особенно, так сказать, энтузиастам по радио. Как обсионс, кстати, я никогда не заходил, но я узнаю. Пустая строка. Ну, от этого параметра толку нету. Теперь мы посмотрим аналоговое телевидение. Там на самом деле не только аналог, но и цифра. Но там определил резайн. А я сейчас выберу Arial. DB Set Location. Resign Delete. Удалить, то бишь, Map. Ну давайте, Arial, на этом остановимся. Посмотрите, первый мультиплекс, второй мультиплекс и аналоговый Дисней. Только почему-то и стойки пропустили. О, кстати, вещает на сороковом канале. Ну еще, смотрите, это цифра, последний аналог. Вот здесь цифру разбирают. смотрите. первый, Россия, НТВ, пятый, Россия-24 и так далее. РЕН-ТВ. Кстати, не РЕН-ТВ, рен, -ТВ, а РЕН -ТВ. Вот. А ну, вот теперь я могу с вами попрощаться. Надеюсь, вы поняли, что так просто пользоваться этим сайтом. И причем для энтузиастов очень даже полезный. И даже мы можем определить, где модно, где стерео, хоть и не везде. Всем до свидания.